и всем привет дорогие друзья да. с вами я ванек мы с вами начинаем ну, это же да. это же поезд 666 это страшная игра это да, хоррор. Да. Ой. Ой, ой Ой, тут да. надо наверное. здрасте поезд приехал э, он мой что-то мне кажется что да Должен быть по идее как моим Лондон Таймс. Uh -huh. Кола. Лондон Таймс там. Uh -huh. Так, а это чё? Uh -huh. Непонятно. Лондон Таймс тоже кола непонятно ничего непонятно ничего так лондон Times, кола непонятно ничего так дайте я догадаюсь тут тоже лондон таймс кола и ничего так а здесь Тут нельзя. Я попал в какой-то поезд Редингер, что ли, блин? Тут тоже. Дать тогда есть Лондон там, Скола и ничего. Это что, по Лондону, что ли? Блин, я что такой трамвай... Про... Это, про... Это не знаю. Так. Скоро, можешь приедем там на станцию водить. Водила. Машнил. Так. А. девушка! Вы ч ты забыл О! Девушка! Вот реально! Ч девушка тут забыла? Мне интересно очень сильно. А.. Чё он тут забыл? Лондон Таймс, кола.. Какие-то штуки на полу бумажки какие-то и еще какая-то выпуск непонятная реально что там эта девушка забыла так девичка забыла что тут а непонятные бумаги лодгатам А! блин что тут из-то такого я, видимо, уже дошел до головного погона, кстати, как же, кажется. Ребят, а дальше я не знаю, что делать. О, блин, Ч? Здорово, детишки. Так давно я вас не слышал, блин, смехов. Ребятышки, блин. Так... Лондон Таймс? О! Лондон Таймс. Ха, чё? чё? <р声> Спасибо, что все летает тут. это было, во-первых за Девушенция, во-вторых что это были не за дети, в третьих что это было за левитация и что? Красный поезд. Ну что необычно в этом поезде? Все обычно. черный поезд. Так. Ага. Дед выключил свет. Ой тут случилось? А, ладно. В общем-то, все равно. Девоника мне не попадалось. Второй раз. Это О. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, женщина. Здравствуйте, женщина. Здрасте, женщина. О, молодой чегурек. Здорово. Я пройти можно? Спасибо. О, вс. Ч тут? А, это настоящий поезд. На фотографиях был. А это и не заметило, ребятки. Так, ну тут опять же London Times. Тут кол не допит, наверное, бомжами какими-то. Тут непонятно что, короче. О, ч Горит а, поезд. Чё Почему поезд горит? Я должен дойти до головного вагона и сообщить там, что поезд горит. А. Поезд горит. Поезд загорелся. Чё с такое блин? Я Ай, а, блин... Что? Что? Что такое, блин... Я выйти не могу, я чё с того жирным слишком? Для этой игры... Не, ну как бы я себя и, собственно, никогда лёгким-то и не считал, но... чтобы слишком жирным стал... О! Здорово, Самара! Ой! Блин, ты что тут делаешь? Ты что забыл, блин, Самара? Молден. А? О. Фу ты нужен? Оу-у-у. Так, вот поезд. Вот головной вагон. Я наконец-таки добрался до головного вагона и спрашиваю, где машинист? Вот самый главный вопрос. где Машинист. Что стало с машинистом? А. Ну, я... Не... Конец. Надо было еще знать вопрос. Тут. Спасибо за игру. Dark Play. Эм. Ребят, совсем не страшная игра, поэтому будем играть в другую игру сейчас. Поезд... 666 вообще не страшная какая то оказалась игра. Эм. Хоррор игры на компьютере. Вообще оказалось это честно говоря поиск 666 вообще не страшная игра. Игры не лабиринт я не играю потому что не хочу обделаться. А -а -а. Не страшно, вообще. Пятничий смоу квест Это чуть настоящий чучучача в России. Чу -чу -ча -ча. В России. чача. в России. В России, короче. Самара Морган что то забыла. Сделано на дышке Юнти. 2020 20 за рекламу нажмите пробел Я не буду клад Ой Чрт Не страшно вообще Мне как не страшно стало Если Ребят Ну лагерь